Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект. Это город Тюмень, улица Фармана-Салманова. Объект площадью 56 квадратных метров. Квартира у нас двухкомнатная. То есть есть отдельная кухня, отдельная спальня и отдельная гостиная. Обзор данного ремонта. Погнали! Сейчас мы находимся при входе в квартиру. Коридор достаточно небольшой, то есть вот сам вот этот участок холла, но дальше он уходит у нас Г-образной формой. Значит, смотрите, что мы здесь сделали. Первое, когда мы заходили в квартиру, вот эта входная дверь, она открывалась по-другому. То есть сейчас у нас открывание идет а, по движению, здесь ручка, мы открываем на себя и заходим. Вот смотрите, мы переместились на этаж выше. Здесь от застройщика дверь идет таким образом, что ручка расположена вот в этом углу. То есть, когда вы приходите с пакетами, вам надо будет как-то куда-то пакеты поставить, добраться до ключей, до замка и открывать. Открываете, получается на полный распах, и только тогда заходите. В нашем же случае сейчас ручка находится здесь, открываете и спокойно туда заходите. То есть, что мы сделали? Мы расширили вот этот проем. Сместили его немножко и теперь у нас с этой стороны наличник полноценный. Пойдемте посмотрим. Как я уже сказал, у нашей двери с этой стороны полноценный наличник. Никакого наличника резаного нет, дверь перевернута. И у нас теперь свободный доступ. То есть, смотрите, вы пришли, если вы хотите поставить пакеты, поставили сюда. Они не будут мешать открыванию двери, как в том случае. То есть, если вы дверь открываете, есть определенный радиус, пакеты должны стоять вот здесь. В этом же случае у нас пакеты стоят вот здесь, если это необходимо. Если необходимо, то вы просто открываете и спокойно заходите в квартиру. У вас есть здесь пространство. Что мы сделали дальше? В этом участке оставили зону под встроенный шкаф. Это будет купе, либо распашной, без разницы. Тут достаточно пространства для того, чтобы можно было развесить верхнюю одежду и различные места подхоронения. Также в этом участке мы сделали трансформаторный щит, в котором распределили все блоки питания и всю автоматику, которая отвечает за освещение на этом объекте. Что относительно входной накладки на дверь? Она у нас идет в цвет стен, это крашенная по каталогу РАУ. Дальше у нас идет белые наличники, так же как и все наличники и двери в этой квартире здесь у нас угол это у нас идет угол конструкция дома мы его оставили в него у нас будет приходить шкаф то есть визуально глазаться бросаться в глаза он не будет по напольным покрытиям здесь у нас по всей площади квартиры это кварц винил в этом участке у нас керамогранит сделано все в одну плоскость без порогов как я люблю это говорить когда моешь пол никакие волосы ничего здесь цепляться соответственно не будет дальше по освещению у нас потолок натяжной световые линии flexi у нас стоят проходные переключатели вот в этой зоне у нас есть выключатели которые отвечают за потолочное освещение и освещение на этой стене то есть бра у нас выключается здесь и включается здесь а вот остальное вот эта группа, она включается здесь, выключается дальше по коридору. И вторая группа включается здесь и выключается дальше по коридору. То есть у нас есть участки, которые могут выключить зону здесь. У нас есть участки, которые могут выключить зону здесь. Для чего это сделано? Смотрите, у нас коридор, как я уже говорю, и вы можете заметить, он, во-первых, г-образный. Во-вторых, он у нас достаточно длинный. Здесь мы разделись, разулись, пошли дальше. Если мы идем на кухню, либо в ванну, или в спальню, мы можем выключить здесь. Если мы идем в санузел, либо во вторую спальню, то мы можем выключить здесь. То есть у вас три зоны управления, достаточно комфортно и удобно. Сейчас мы с вами переместились в гостиную комнату, гостиная комната небольшая, мы ее чуть расширили в сторону балкона, но все по порядку. Значит здесь у нас дверной проем, он у нас был не отцентрован относительно коридора, мы его центровали, чтобы с обеих сторон от этого дверного проема у нас было одинаковое расстояние. Здесь мы не стали ставить никакую межкомнатную дверь по причине того, что это помещение, оно гостевое. Есть отдельная спальня, есть отдельная кухня. Здесь чисто просто находиться вечером после работы. Значит, в помещение заходим. С этой стороны у нас зона просмотра телевизора. Мы ее выполнили вот такими 3D-панелями. То есть это вот каждый, каждый квадратик, это отдельная гипсовая панель, по факту липни, на которую мы сюда прифигачили. Вот, и все закрылись с краскопульта. В этой зоне у нас будет навешен впоследствии телевизор. Сейчас у нас здесь выводы под интернет, под коаксиальный кабель, это обычная антенна на всякий пожарный случай, и одна розетка. Дальше у нас подключение снизу идет каких-то дополнительных приборов, которые можно здесь поставить. В этом участке у нас перенесен радиатор отопления, я был очень удивлен, но у этого застройщика действительно совдеповские радиаторы отопления стояли, мы их убирали, радиатор был вот в этой зоне, мы присоединяли балкон к этому помещению, чтобы дать больше воздуха этому помещению это раз а второе, чтобы дать больше света, потому что окно у нас одно, здесь у нас получилось два окна, балкон мы сделали теплым, здесь у нас выполнена панель, это мебельное решение, пленка МДФ, то есть у нас вот таких три листа в пленочке, конкретно под дизайн проекта, который мы изначально здесь задумывали. Заменили полностью остекление на балконе, в этой зоне на парапете у нас зонально использован греющий кабель зонально также использован греющий кабель на полу по причине того что вот в этой зоне у нас будет располагаться мебельное решение чтобы под мебельным решением у нас пол не перегревался там естественно мы делать его не стали с этой стороны у нас будет подключение компьютера то есть здесь у нас будет рабочая зона уже у заказчика регулировка теплого пола находится здесь Включение освещения у нас по балкону находится вот здесь. Есть небольшой вот такой приступок высотой в 7 сантиметров по причине того, что нам на балконе пол необходимо было утеплить. Соответственно, мы вынуждены были пол поднять. Когда у нас есть на объектах возможность делать пол в плоскость, то, естественно, мы это применяем. Здесь у нас будет стоять диван, то есть напротив просмотра телевизора зоны. И в изголовье у нас дивана есть кондиционер. Кондиционер, сразу говорю, альтернативного решения по закладке для этого помещения уже не было соответственно дуть он прямо сюда не будет он будет дуть в сторону телевизора это я объясняю сразу комментаторам. в этом участке мы заменили радиатор отопления поставили вот такой рояловский вертикальный вот такое нижнее подключение с регулировкой дальше у нас вот эта стена она у нас также зашита гипсокартоном за которым мы скрыли радиатор отопления, плюс ко всему увеличили в этой зоне подоконник. Здесь у нас гипсокартон, в зоне гипсокартона получается у нас будет стоять шкаф. Шкаф на усмотрение заказчика, он может быть купе, он может быть э, с распашными дверками, то есть это уже фантазия. Мы в своих дизайнах проектах указываем вариации, какие могут быть, да? заказчик уже потом по факту принимает решение, когда уже э, находится сам либо в городе, либо начинает жить в квартире. Вот по периметру помещения у нас опять так же, как и здесь собран гипсокартон, здесь собран гипсокартон, здесь собран гипсокартон и в той зоне тоже собран гипсокартон. Для чего все это сделано? Для того, чтобы по всему периметру у нас прошел потолочный карниз, хотите называйте его плинтус, вот, чтобы он у нас был замкнутый, то есть никаких прерывов не было. Здесь у нас в зоне 3D-панелей выполнена светодиодная подсветка, и дальше у нас здесь пошел короб. В перспективе заказчик что может сделать? Вот смотрите, у нас с этой стороны собран короб из гипсокартона, он у нас уходит туда дальше, Здесь получается штора заканчивается, здесь штора начинается и может уйти вот тюлька в ту сторону. Но это если заказчику будет необходимость, чтобы у него карнизы не висели на стенах, есть заранее сделан вот этот скрытый карниз. Перемещаемся дальше. Сейчас мы переместились на кухню. На кухне проем от застройщика был расположен вот здесь. то есть не как он сейчас расположен, да? чтобы дверь у нас открывалась вдоль стены, чтобы она была не по центру. Сейчас в нашей ситуации дверь у нас здесь. Открывание чуть больше, чем на 90 градусов, чтобы не цеплять эту ручку. Сформированный полноценный нормальный дверной проем. То есть с этой стороны у нас есть расстояние, и с этой стороны оно одинаковое. Для того, чтобы встали наличники по центру, снизу были одинаковые подрезки напольного плинтуса. Дверь Дверь распахивается не мешает, здесь у нас есть небольшой проход, тут встанет у нас обеденный стол, здесь у нас стоит холодильник, на месте холодильника от застройщика, как я сказал, была входная дверь, представьте, если бы мы оставили конфигурацию помещения в том варианте, как она была, получается у нас была бы дверь, за дверью у нас что-то бы предположительно должно было стоять, возможно это был бы холодильник, да, и в той конфигурации кухня, она была бы абсолютно неорганична, как сейчас. Там у нас дверь, дальше холодильник. Здесь мы выстроили стенку из гипсокартона, как и в обычных наших проектах, для того, чтобы разместить за ней холодильник и оставшийся кухонный гарнитур. На стене у нас выключатель, который отвечает за центральное освещение на этой площади. И снизу розетка. Дальше холодильник, кухонный гарнитур. Обзор данного гарнитура у нас будет по ссылочке, всплывающей, которую вы сейчас увидите. Я подробно расскажу. Кухонный гарнитур на этом объекте мы выполняли также сами. Кто не знает, мы полностью делаем всю мебель, гарнитуры, шкафы купе, распашные шкафы, также кровати и детские и все прочее. Поэтому, если вам это необходимо, вы тоже можете к нам обращаться, писать комментарии. Здесь на кухне у нас используется керамогранит. Значит, по самой кухне. Здесь раковина, снизу, соответственно, у нас сейчас нетехническая подводка. Там у нас счетчики, они у нас стояли вот здесь. В этом участке у нас за этой стеной есть короб из гипсокартона, который был от застройщика. Там небольшое углубление, в нем идет канализационная труба и труба горячего и холодного водоснабжения. Приборы учета также стояли там, мы их вывели вот в этот участок. Теперь, если нужно передать показания, а соответственно считать показания, они в доступе, мы вывели полностью все отводы, поставили отсекающие краны, и, собственно говоря, поставили всю необходимую сантехнику для того, чтобы можно было, собственно, всю кухню подключить. Но, как я сказал, обзор по кухне будет дальше. Значит, в этом участке у нас расположилось окно, под ним есть батарея. От застройщика они достаточно страшные. Мы их оставили, эти радиаторы отопления, как они при совдепе. вот, Потому что, в принципе, они греют. Мы закрыли их стеной из гипсокартона, сделали вот такие декоративные решетки, которые у нас на магнитах. Если кому-то интересно, пишите про эти решетки, дам контакты, у кого можно их заказать. Это город Тюмень. Стены у нас выполнены под покраску, на полу у нас кварцвеню, потолок здесь гипсокартон. Сформировали в этом участке, зоне окна, нишу для скрытого карниза, чтобы у нас шторы шли из-под потолка. Как я сказал, здесь у нас будет обеденный стол, кухня относительно небольшая здесь у нас будет располагаться телевизор телевизор функция его следующая не сидеть за столом и смотреть вот наверх как бы да потому что это неудобно он просто здесь для фона для того чтобы когда вы приготавливаете пищу чтобы он было просто элементарно не скучно на фоне что-то идет и ладно потому что вариантов размещения телевизора другого относительно в принципе и не было он будет здесь здесь у нас декоративка есть пару выключателей которые отвечают за освещение навесное и вот за вот эти два бра, которые у нас расположены на рейках. Рейки у нас выкрашены в цвет стен. Пару розеток просто для зарядки или подключения электроприборов. Едем дальше. Сейчас мы с вами переместились в спальную комнату. По спальной комнате какие были выполнены работы. Дверной проем был также перенесен. От застройщика дверной проем находился по центру этого помещения. Смотрите, прикол какой. Комната квадратная. Комната достаточно такая я скажу небольшая в ней получится разместить только двухспальную кровать и две прикроватные тумбы и представьте если у вас дверной проем по центру то есть вы заходите упираетесь сразу же в кровать у вас нет никакого прохода прямо вам надо будет повернуть туда вот вы пойдете здесь допустим да и пойдете туда вдоль кровати вот что мы сделали мы вот этот дверной проем заложили а здесь прорезали новый дверной проем теперь Наша входная дверь, она расположена по правильному. С правой стороны вы заходите, она открыта чуть больше, чем на 90 градусов, чтобы рукой вот здесь не цеплять. У вас есть здесь проход спокойно в зону а, кровати а, со стороны окна. То есть первый входящий, он заходит сюда, второй входящий, он заходит вот туда. Дальше, что у нас здесь? Напротив будет располагаться у нас телевизор. А, в этой зоне у нас также... Собрана фальшстена из гипсокартона, за, за которой также у нас расположились радиаторы с регулируемым отключением и всем прочим. Решетка на магнитах. Соответственно, за счет этого у нас э, получилась увеличенная глубина подоконника. От застройщика он был гораздо меньше. Здесь у нас на потолке собрана конструкция из гипсокартона для того, чтобы периметр полностью был у нас замкнут потолочным карнизом. Дальше у нас здесь ниша для штор, скрытый карниз. И здесь у нас идет также небольшая ниша под светодиодную ленту, для того, чтобы осветить эту стену. Стена у нас выполнена из декоративки, а точнее покрыта декоративкой. Здесь у нас рейки. Рейки у нас находятся в зоне, в зоне прикроватных тумбочек. Здесь у нас в зоне тумбочек расположена одна розетка и три выключателя. Выключатель отвечает за это освещение за это освещение плюс за то освещение которое находится на потолке они у нас проходные здесь включили у входа выключили погнали дальше сейчас предлагаю переместиться в ванную комнату ванная комната здесь относительно небольшая расскажу что мы здесь сделали в этой зоне у нас э, находятся канализационные стоя... стояки за стенкой здесь у нас стена на которой идет шахта, то есть стену эту долбить мы не могли по этой причине мы развернули ванну вот эту и сливом поставили туда то есть смотрите вообще по канализации нам бы желательно чтобы слив стоял так так как трасса короткая соответственно уклон позволяет поставить ванну нормально здесь мы выигрывали миллиметры для того чтобы не долбить эту стену и не проваливаться вентиляционные шахты здесь мы поставили спокойно ванну Здесь задолбили всю подводку, сделали с этой стороны раковины, повесили зеркало. Здесь у нас расположилась стиральная машинка. То есть, несмотря на то, что ванная комната относительно небольшая, мы немножко попереносили дверной проем, для того, чтобы у нас полноценно встала стиральная машинка, и с этой зоны у нас встала вот такая раковина. Здесь у нас стеклянная шторка, шторка наполовину в ванны. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне лично нравятся стеклянные шторки. Да, за ними своеобразный уход, но, тем не менее, хочет жить красиво, так сказать, умеет прибираться. Вот, это для тех людей, кто любит чистоту всегда. Значит, у нас здесь э, смеситель, термосмеситель, стоит верхний душ, лейка. Здесь у нас сформировались вот такие ниши, в которые просто можно что-то потом поставить. Это у нас задумка дизайнеров. Здесь у нас расположился электрический полотенцесушитель. Почему электрический? Потому что водяные мы просто не ставим по причине того, что у них есть прокладки, американки, и все это подтекает со временем и подводит. Электрически надо включили, надо выключили. Не надо, используйте просто как вешалку. Погнали в санузел. Санузел у нас относительно небольшой. Смотрите, хочу заметить также, между ванной и коридором у нас сопряжение в одну плоскость. То есть у нас нет никаких порожков и перепадов. Опять же повторюсь, вот... У нас есть вот такое решение. Здесь у нас такое же в точности решение, то есть нет никаких порогов перепадов. Комментаторы на YouTube пишут, что должны быть типа порожки, как гидрозатвор некий, если в случае протечки у вас что-то побежало, чтобы они сдержали воду на какой-то промежуток времени. Иллюзий строить не надо, честное слово. Первое, у нас стоит система от протечек, это раз, она должна сработать. Если что-то побежит, то у нас расположены датчики в различных местах, в доступных, да, в которых можно их обслужить и высушить. Значит, под ванной, например, под стиральной машиной стоит датчик, если лопнет шланг какой-то, да, то, соответственно, система должна отработать и, соответственно, перекрыть протечку. Вот этот вот порожек, который там есть, он, возможно, вас от воды, да, конечно, и спасет. Но, если кто-то помнит мое видео, где затопило мою квартиру, никакой порожек там ничего не спас. Там точнее его не было, но зато там была вот такая емкость, которая позволяла сливать воду в канализацию. Даже при таком корыте, там порядка 15-20 литров объем воды вместимость был, да? Все равно затопило всю квартиру, затопило весь двор. Как бы ничего это не помогло. Поэтому иллюзии питать не надо. Порожек вот этот, он вас держит на ну, буквально минут на 15 при прорыве от э, обычного давления 3-4 атмосферы. Поэтому это все полная фигня. Смысла делать порог и надеяться на то, что как бы он вас убережет. Лучше уж надейтесь на систему от протечек, чем на этот порог, об который вы потом будете ходить и спотыкаться. По стенам на туалете у нас керамогранит. Как вы можете заметить, санузел вообще небольшой. То есть, если я сейчас сяду на унитаз, вот, то э, до входной двери тут примерно 30 сантиметров, но на самом деле это достаточно. Вот, в текущей планировке как бы этого достаточно. У меня у родителей, если я сяду на унитаз, я упираюсь коленками в входную дверь в санузел, поэтому Тут еще повезло, честно. Вот Керамогранит, значит, здесь у нас инсталляция, фальш-стена собрана. Здесь у нас фальшстена, за которой у нас скрыт стояк канализационный. Он у нас без ревизии. Соответственно, мы просто его зашили. То есть, доступа к нему, в принципе, ну, навряд ли когда-то понадобится. Два стояка горячего и холодного водоснабжения. Здесь у нас сантехническая ниша, такая же обычная, как и, в принципе, везде. Что мы здесь сделали? Сделали вот такую нишу, это у нас МДФ-пленки. Здесь у нас также МДФ-пленки идут сами фасады. И сделали фрезеровочку, ставили вот здесь по под центру подсветку. С этой стороны у нас гик душ Это у нас вентилятор. Здесь под полотенце, с этой стороны под туалетную бумагу. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец вверху. Обязательно пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Также не забудьте нажать колокольчик